представляет новый мотоцикл. Это модель 2014 года. Фирма Viper, модель V200M. Как видим, это дорожный мотоцикл. Он сделан в дорожном стиле. Он двухместный. Имеются ножки для заднего пассажира. Также сама ручки есть. Вот. Ну, смотрите. Мотор 200 кубических сантиметров. Двигатель нижней вальный. нижневальный с баланс-валом и мощностью порядка 16 лошадиных сил. Имеется уже кикстартер также окно масляное. То есть, ну, как бы, как и все современные мотоциклы Коробка пятиступенчатая, классическая. Первая передача вниз, остальные все передачи вверх. Впереди установлена вилка телескопического типа, то есть, ну, как вы знаем, для города это э, больше всего будет подходить. И дисковые тормоза двухпоршневой суппорт. А сзади установлен один амортизатор. Он регулируется. То есть, нас на самом амортизаторе есть прорези под специальный ключ, который регулирует при пружины. Сзади установлено уже 120-е колесо, а как видите, оно высокопротекторное, то есть подойдет не только для города, но и для такого легенького бездорожья. И опять же тоже дисковый тормоз установлен сзади. Однопоршневой суппорт. Бак мотоцикла Порядка 12,5 литров. Отличная приборка. То есть она, она классно светится и э, отлично работает. Посредине будет тахометр. В этом углу будет э, спидометр, уровень топлива и пробег. А также будет показывать передачу. Вот. В этом экране показывают повороты. Вот И включение дальнего света. Стоит хорошая галогеновая лампа. H4. У нее отличный свет. А в габаритах установлены такие диодные. Сверху и снизу опять же лампочка будет. Классные большие повороты стоят. Вот, то есть Они диодные, опять же их будет классно видеть сзади установлены тоже диодные повороты и диодный стоп-сигнал работает мотоцикл тихо то есть, как я говорил, шел он городской Мотоцикл отзывчивый, то есть он хорошо реагирует на ручку ВАЗа. Для двоих будет обалденно подходить, то есть с моим ростом 1,75 м, он отлично, отлично подходит. И сзади, опять же, много места будет для пассажиров. Посадка по рулю вот такая, то есть классическая, и руль можно регулировать по углу себе.